Здравствуйте друзья. Прошел месяц и сегодня мы посмотрим, что случилось с нашими сеницами и червяками в зимней теплице. Начнем с туи. Туя восточная, джастинка. Посажена два месяца назад, засеяна. Результат нормальный. Но ну, этот туя довольно таки хорошо относится к переувлажнению почвы, поэтому она неприхотливая, более-менее растет. Температура на градуснике сейчас 22. Если видно вам там. 18-24 стоит Тут температура постоянно, влажность очень высокая начнем дальше ель колючая голубая зашла но мы проверяли схожесть мыши потаскали 80 процентов семян в грядке в земле мы посеем ну, вот, перейдем к черенкам вот здесь вот черенки которые мы зачеренковали в ноябре месяце результат по туе. Туя почти вся высохла, но здесь вина еще опять же, теплицу надо дорабатывать, потому что здесь дует очень сильно. И вообще вот эта вот конструкция, она тут мешает, там надо будет просто еще одну доску добавить и все, убрать ее полностью, эту конструкцию. По можжевельнику, можевельник весь живой пока, как бы все нормально. Елка, елка тоже живая, даже вот одна, если вы можете... Пустила пучечку. А вот эта елка осыпается. Вот. Вот. Вот я их немного зачинковал. Раз, два, три, 4 5 шесть, семь, восемь, девять, десять. И 10 и вот одна осыпалась. Теперь, ну, тут можжевельник, я скорее всего думаю, что тоже погибнет, потому что вот это вот надо было убирать. Эту конструкцию не стоило. Теперь почеренкованным перед Новым годом. Начнем вот туе увересковидное, да? Практически вся нормально себя чувствует Даже некоторые побеги пустила. Ну, отклонений пока не вижу. По туи. Шаровидной тоже есть побеги, тоже есть нормальные такие экземплярчики. То есть все нормально пока. По можжевельнику, чешуйчатому. Блю карпит и стрикто Есть проблемные череночки, конечно, но я думаю они. Это будет отпад где-то процентов 30 Опять же, сейчас сказать ничего не могу Через месяц опять снимем отчет и будет видно Теперь по Казацкому можжевельнику, который был здесь Практически весь чувствует себя нормально Все хорошо есть некоторые экземпляры, опять, но ну, некоторые вот здесь пожелтение есть, а здесь наоборот прирост, здесь прирост есть, вот прирост, прирост есть, и там более-менее себя чувствует все нормально. Так, ну, в принципе, ну зимы у нас нету, поэтому по горшочным растениям, которые я в горшки пересадил, тут они себя чувствуют. вот ту ело рыба. вот эти новые новые побеги, видите, желтые. Это ну результат или факт того, что она прижилась. Вот, посмотрите идет она вся должна быть желтая но здесь света ей не хватает но поэтому видите так плохо сам шип сам шип в горшках в принципе весь нормальный пропало два штуки ну я не знаю что то у них скорее было не то это скорее всего или я по смарагду, смарагду. Не развивается, но он и не умер Он даже пустил чуть-чуть Но он не такой пышный и жирный Цвет не ненасыщенный я, я не пойму Ну как, насыщенный, но он таким не должен В земле, в грунте он не такой Ну я думаю вы... Все равно все это пойдет в землю Весной я все пере... пере... Уберу отсюда в землю Карбонат будет сниматься К весне Потому что здесь жарко будет очень и натягивается сетка для притянения и поверху тоже сетка для притянения здесь довольно светло но 80 процентов уличного света падает сюда При, присветлять чем-то я не собираюсь и не буду потому что этого хватает Ну вот и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Удачи!